Так, итак, что произошло? Мы с Кириллом шли по тротуару, заезжает Киа, госномер Тамара 781, Роман Константин, 178 годов И нам делают замечание, что мы медленно идем, хотя автомобиль априори не имеет права заезжать на тротуар. Не подходи лучше, не подходи сюда. Не подходи сюда, не подходи, сказал! Не подходи! Вот гражданин, вон тот, совершил вот, на меня нападение. Состо... Был удар со спины э, мне в голову. Я, конечно, увернулся. Предупредил его три раза о том, что я буду применять спирцовый баллончик. Ну, давай! Не подходи ко мне, я тебе еще раз говорю. Не подходи. Давай, мне... Не подходи ко мне, еще раз говорю. Не подходи лучше. Не подходи сюда. Я тебя раком Эй, а сними тоже, где сними? Это разрешено. Ты, Этот нападал на меня. Он нападал на меня. Я тебе по сказал, сказал. по-мужски по буду говорить. Не подходи сюда, не подходи, сказал. Не подходи. Ты сюда, что засал, что ли? Езжайте отсюда. Ты тоже будешь на ютубе. Понял? На ютубе будешь. Сейчас, Сейчас приедут менты. Сейчас приедут менты. Посмотрим. И замато оформим, все сделаем. Состояние алкогольного опьянения. Да ага. С... что? Брау, брау. На Эй! что? Да что? Да что? Да что? Да что? Да что? Да что? Да Полу, с тебя с влога, дать... полу, ж... трогал трогал вот этот я меня тронул тебя не попал даже, черт, ты меня тронул я тебя, если тронул, тронул даже, придет... даже не подходи сюда, сюда. даже не подходи я тебя тронул, тронул. Ну, ты же, блядь, растутка, значит, значит ты такой понятно уже, если... в зеркале увидишь его в зеркале твоя тоже не подходи сказал Эй, все, убери, все, успокоился, убери Все, отойдя с вами Вы специально провоцируете, вы провокатор, вы специально провоцируете я... Ему сказали не подходить, мы сказали не подходить ко мне Три раза было повторено, не подходить ко мне Вот это будет угроза тоже написано Будет написано Машина есть, зафиксирована Да сейчас приедут, оформим Вот и я тоже жду И все фиксирую я, я тоже дождусь. Я даже подушек не спровоцировал, я Да? Спровоцировал? Они все подтвердят. Уверен, спровоцировал? Не ты не находишься не не на тротуаре. Твоя не машина не не на тротуаре, тротуар. тротуар. тротуар. еще не это не оформим. И будете все на ютубе. Вот скажи, вот как бы тебя... Вот я что-то плохое сказал. ты ничего плохого. Он как-то сказал, ты хочешь, чтобы его не держим, что это и вот он только что показал своему мужской. И вот все его мужское заключается в пластиковом баллончике, в лесной Без этого, хоть я его жену пошлю, он мне снова Ну пойми, смотри, вот, вот так на, и есть. Началось чего. И пока он снимает, че пока он снимает, у него трещется он вот там, там он не может ничего. А я дождись Пепосов, его пацаны все подтвердят. У него не трясет. Пока он не сказал жизнь, давай проверим. Его не трогать никто не собирался. Он является журналистом. Его трогать никто не собирался. Никто не собирался. Я, я это он, зафиксировал он на взял. камеру. Попытка нападения была. Вот, Попытки не была Было. Была попытка, была. Была попытка. попытка я, жду я тоже пеперсов. жду. Но когда они приедут, там, я тебя покину. Закон. Да что ты, ты говоришь? Во-первых, а? ну Во проект. Ну, заехали на тротуаре. Газанули он, тут, пе друга, ну, сзади друга, нас, да, соответственно. Им да, это не а понравилось, да, что да мы им не на уступили направь, дорогу. На тротуаре. А, ты, на тротуаре. А, ты, он тот тут хотел так, на меня напасть. Избить меня. Соответственно, я его залил перцом. Три раза его предупредил. Не подходи ко мне. Он не понял. Тот начал на него нападать, а, не понял, раз... Придел, не предел, Твой друг, твой брат, друг не понял. Кто? Друг, что не понял? Чтоб не Чтобы что не что подходить ко, Проверь, ко мне. Чтобы не подходить ко мне. Сказал. Я ему Я сказал не боялся, подходить ко, ко мне. Говорил ему. Там ты сам Я ему говорил. Ты говорил? Ты сказал, не там, подходить ты ко ты мне. Говорил ему, не подходить ко мне. Сам иди. Я, вот жду, приеду, я тоже жду а подержу, Чтобы показать это видео Как ты матом я орешь здесь Эй, матом И, матом. И по 20.1 поедешь сейчас не, да. никуда Поедешь никуда да, поеду, да. заплачу, брат, Уверен, плачу, брат, Уверен, что это. не, 100 я... плачу, 100 плачу, 100 не плачу, поедешь Сто процентов не поедешь Поедешь еще как Увидят вас на Кавказе сейчас Увидят потом на Кавказе вас Оценят ваше действия В городе Санкт-Петербурге вас потом там оценят, очень хорошо оценят. Андрея, не ругайтесь не ругайтесь Я, смотри, не я, ругайтесь ним, я, не я ехали, подошел, я, я стоял сзади, но увидел, я подъезжал. Я ему не посигналил, не моргнул, да, он идет человек, даже я жду. Он специально останавливается и смотрит. Я его не торопил, я Это ему с ничего не кричал. Вообще его не задевал. Вот пустой, пустая дорога, вот она. Нет, заехал на тротуар. Зачем ты остановился? Я тебе сейчас могу так начать, как то товарищ. Говорит, хорошо, но разговаривал ты с ним я. Я разговаривал. Он знаешь, что Он начал что-то говорить. Я говорю, у тебя мужья вообще есть, но как ты Он мне чего, друзья, я сейчас никто вытер, а я его не оскорблял. Я ему ничего не говорил плохого. Он мне сразу ментами меня пугает, я ему сказал, что ты сразу включишь менты, зачем? Он же не просто так, что там вот так хорошо, он, он так, потому что у него мужского не хватило без этого пообщаться. Друг, так это, не базарь, он сказал, так не ну я, почему не базар, это он мне сказал, проверим листья мужской менты, он сказал, Проверь". я ему не говорю, идем близко к там, идем пообщаемся, я ему не оттягивал, лезь. Вот, С раком надпись, Я, я не понимаю, не понимаю, сейчас из твоих базар получше еще раз выяснилось. <сёк> <сёк> он же просто не понимает, кому кричит. Вот он тебе говорил или мне говорит?» Так и так, что произошло? Мы с Кириллом шли по тротуару, да нет, слушай, заезжает Киа, гос номер Тамара 781, восемь один Романки Константин 178 восемь И нам делают замечание, что мы медленно идем, хотя автомобиль априори не имеет права заезжать на тротуар. В итоге вот тот, который с голым торсом начал нападать на Кирилла, за что он получил перед Сейчас вызван э, наряд БПС, который пока не спешат сюда ехать. Э, только что оформили э, Дикси за просрочку, а не только что от нас уехали. И прям рядом с Дикси получилась вот такая ситуация. Он побежал за него с, сзади, пытался удар нанести сзади. Он... Вот на русский фейерверк он смотрел в тот момент, а он бежал и сзади да, да. пытался удар нанести. Вот он не пытался, он Хорошо, он его... увернулся вовремя. Да, да, Реакция да, просто. просто есть, но увар... ув... увернуться. Эй, мне тоже. Даже когда ты видел, что мне мне вы... я его держу, так было, так, было так, совершенно нападение на меня, шел, Особенно на журналиста. Я его держал, правильно? Держал я его. Не я его предупреждал три а раза. Я мало, его предупреждал дальше. не подходить ко мне. Предупреждал? Ты провоцировал? Предупреждал его? Да? А у меня на камеру записано все. Нет, просто он знает правила дорожного движения, тачка по тротуару не Нет. должна априори ехать. Вот я знаю, что, можешь, что я не могу перцовый баллончик приду... Нет, Нет, это шоу, применить, я пока дикал, я не предупреждаю Видел же, но не понимает, пацан, но я же не подпускаю А что, а он убегать должен? А вот и сотрудники но, полиции но, едут, А вот он что, убежать должен был? Нет, не должен не убежал был, но когда я его держал, я не могу его заставить. Вот сюда, сюда, сюда. Можно вас попросить что включить проблесковые маячки? Это тротуар. Вот гражданин, вон тот, вот, совершил на меня нападение. Состо... Был удар со спины э, мне в голову. Я, конечно, увернулся. Предупредил его три раза о том, что я буду применять спирцовый баллончик. На видео, на, на видео предупреждал его. У меня записано это все на телефоне. Соответственно, данный гражданин не понял меня. Хотел на меня напасть. Уже, наверное, после четвертого раза, когда я его предупредил, он на меня пошел, я, соответственно, распалила ему кольцевой баллончик прямо в лицо. Потому что иначе бы он меня ударил. Поскольку произошло это все по одной простой причине, поскольку они проехали по тротуару, им не понравилось, что мы не пропустили вперед, соответственно, они газонули вот здесь вот, и, соответственно, у нас произошло перепалка. Будьте добры, пожалуйста. Ну реально Кто здесь из всех борделов? вот Вот свидетели есть, соответственно, которые все видели. Вы тоже свидетели, Мы тоже свидетели. Мы тоже свидетели. Я подходила к вам нормально, просила вас уйти, ребята. Просила просила же. Вот, вот вы стояли, Лешки, и он вы? тот вы стоял. Кто? Я к вам подошла и сказала... Пожалуйста, уходите. Молодой ну, человек, стар... можно привлечь ну, к административному ну, правонарушению девушку? За нецензурную брань в общественном месте. А я про себя, а не про тебя. Да? Но, себя Но это все-таки вылетело из твоих уст. Ничего. Поедешь сейчас просто, по 20.1. 20 Ничего. Ничего. На 15 <свят> суток. Ничего плохого вроде не сказал. Я, а, вот. я ничего плохого никому не сказал. <свят> вот а, идем мы по трудору там. Товарищ да? сержант, девушка, привлеките бил, по 20.1. Матом рублей. Будет заявление мать, на камеру зафиксировано. Только не убегает. Это же YouTube герои Ютуб герои И прославитесь на весь YouTube. Рот сам закрой, понятно? Кто ты такой, чтобы не закрывать рот? Ты сам черт В зеркале его увидишь, понятно? В зеркале черта увидишь на кого намеренное заявление? На кого намерены заявление? Вот на того молодого человека